Внимание! Говорит Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области. Внимание! говорит Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области. Граждане, проводится техническая проверка системы оповещения населения Сахалинской области. Будьте внимательны к сообщениям Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области. Внимание!